Больше всего проблем до 2020 года z Gaming имели с гарнитурами, ибо они всегда были на манеру блюди. Фигуровая сборка, низкосортные динамики, отвратительный сухой звук и ненужная подсветка, устроенная залпами. Но сначала респам, спам, а затем и его последователи из 2021-го исправили ошибки прошлого. Но! Это на словах магазина! А так ли на самом деле? Сегодня я проверю это на одних из прошлогоднихов. Z Gaming Blackout. Поехали. А, не то интро. А, во! <сёк> Наушники Z Gaming Blackout, как и любая другая продукция от Z продается только в DNS, и ее начальная цена была 3699 рублей. По сравнению с сегодняшней ценой наблюдается спад на 200 рублей. Но, так как это ДНС, то учитывайте, что цена может меняться в зависимости от региона. Она собрана в приятной и информативной коробке. Спереди изображены сами уши, сзади технические характеристики на английском и русском, и особенности вроде RGB-подсветки. По окам, характеристики на казахском и название модели, а снизу информация о производителе на букву К и импортерах. Текст, ладно, а что у нас там по комплектации? Она а встречает два пакетика, первый с инструкциями на русском и казахском языке, а также кабелем USB Type-C, который, кстати говоря, достаточно длинный, если верить в информации на сайте Z, то длина его составляет целых 220 сантиметров. Для зарядки телефона подойдет просто отлично. И кабель Jack-Jack с интересненькой формой на одном из концов. Позже это понадобится для безопасной фиксации к наушникам. Еще у нас есть вот такой вот пипиз. <къем> то есть микрофон с поп-фильтром. <къем> и переходник с одного аудиоджека до 2. Шпиркватом момент. Во втором пакетике у нас находится чехольчик для наушников, куда, кстати, можно сложить еще и всю комплектацию. Ну а еще там написано название этих наушников. Почему бы и нет. Ну и наконец, сами виновники торжества. Ушки. дизайн я могу поставить твердую четверку да я знаю что он тут хорош этому придирок нет но это уже заезженный внешний вид в стиле hyper x cloud core которые использовали все кому не лень Плага, за гейминг решили выделить эту банальчину rgb подсветкой правда есть одна проблема настроить цвет подсветки не получится почему не знаю также ее нельзя отключить до слова вообще точнее можно но для этого придется лезть на настройки BIOS, что сделают единицы, если не никто. На левом торце расположены разъемы в виде шестеронки регулировки громкости, кнопки питания и разъем для микрофона, а также с 3,5 мм для звука и разъемы Type-C для питания подсветки. Однако, если говорить о том, как наушники сидят на голове, то несмотря на банальный внешний вид, все-таки можно понять, что если дизайн HyperX Cloud Core используют все, значит они удобные. И точно будут удобнее в голове, чем Z3 Spawn, у которых оголовье куда меньше. Касательно качества сборки, у меня претензий нет. Весят наушники меньше оригинала, что есть хорошо. Металл нанесем только там, где это надо, за что можно похвалить Z. Амбушюры приятные, толстые, из зама. Вы почувствуете в них среднюю из шумоизоляцию и толщины. Гнется гарнитура хорошо, а голове снизу обработана по ощущениям резины. Все остальное в Z Blackout это пластик, матовый. Клянец нанесен только на месте подсветки. Вот только есть одна небольшая загвоздочка. Z Gaming это у нас дочерняя фирма какой компании? Ага, Dexp. А Dexp это что? Правильно, масса брака. Если вы видите в какой-то модели от Z низкие отзывы, то знайте, это далеко не из-за качества. Возможно так, но в основном из-за количества брака. Просто посмотрите на отзывы Z Blackout и на отзывы Z Edge. Угадайте в чем разница? Правильно, у Z Edge куда меньше процент брака, чем у Blackout'ов или у любых других наушников. А так как это единственная модель, у которой с качеством сборки все в порядке. Ну что ж, мы пришли к самому интересному, к звуку. Знаете, как он построен? Сейчас я попытаюсь описать максимально кратко. Всем рулят басы. Средние частоты приглушены, а детализация верхов оставлена на задний план. Под этот звук лучше всего идут поп, хип-хоп, электронщина... И тому подобное, поэтому такой звук называют попсовым или фастфудным. Так как почти вся музыка сейчас поднастраивается именно под такую схему. Но это также означает, что какой-нибудь рок или джаз вы услышите, честно говоря, с трудом. Поэтому рекомендую в эквалайзере включать именно подобные настройки, для того чтобы хоть как-то более-менее слушать эти жанры. Позже это пригодилось мне для создания нового контента в стиле The Caretaker. Кстати, рекомендую перейти на свой второй канал SestikBotman. Буду вам, рад. Ладно, допустим, вы захотели подключить эти наушники к USB, что в принципе z blackout себе позволяют. И конечно же, оно будет питаться за счет звуковой карты. Так вот, в z 3 она находится снаружи, причем ее можно соединить, чтобы потом запитать к своему источнику то бишь внешней звуковой карте. Угадайте, где находится звуковая карта в Z Blackout? Не, ну вы ни за что не догадаетесь. Сейчас наушников. То есть готовьтесь к тому, что вы с самого начала будете слышать убогий звук. У меня насчет этого прокрадывается только один вопрос. Почему? <связь> Почему? Не, реально, <связь> какого хрена? <связь> Зачем? <связь> Особенно это касается 7.1 звука, где еще чуть-чуть и все превратится в бочку. Но что касается игровых возможностей наушников, то они подобраны для игр очень даже хорошо. Всю сцену слышно неплохо, но, увы, не так широко, как это хотелось. Из-за чего позиционка страдает. Ну и микрофон. Ну, честно говоря, мое поощерение. Такая же палочка, как мои прошлые же белик Quantum 100. Звучат получше, но шумоизоляция и опять какая-то беда. К слову, все свои слова для этого видео я записывал именно на затычку от Z-Blackout. Ну и что я могу сказать в итоге? За 3299 рублей я получил неплохое комбо из аксессуаров и игровой гарнитуры, у которой нет проблем со сборкой, хорошие материалы, а самое главное, добротный звук. Кого-то может расстроить ПО, кого-то может расстроить масса брака, так как камон, это все таки Z. Кого-то может расстроить звук через USB, кого-то может расстроить очиха, выстроенная под попсу. Но если ты умеешь держать чек две недели и лазить в эквалайзере, то для тебя это не такая особая проблема. Они заслуживают от меня стикботменовский лайк. Пишите в комментариях, что вам понравилось и не понравилось в этом видео, ну а также ставьте лайк мне за старание. А с вами был StickBootMan, ждите следующего ролика. Совсем забыл эм, про софт. Я его, увы, проверить не смог, так как на моем ноутбуке он тупо не заработал. Но по отзывам сразу видно, что это какая-то лажа, которая у многих даже не работает, поэтому в него можете даже не лезть. Oh, oh, oh, oh.